Сытный фасолевый суп готовят в прохладное время года и подают его со сметаной, майонезом, можно добавить различные колбасные изделия или копчености, блюдо получится очень вкусным и ароматным. Чтобы ускорить время варки фасоли, заранее замочите ее на 3-6 часов в кипятке либо в горячей воде вне зависимости от сорта, помните, что бобовые увеличиваются при варке в 3 раза, но варить их лучше в нескольких водах, поэтапно их сливая. Многие добавляют немного соды, однако она дает обильную пену. Не забывайте про лавровый лист, сушеный тимьян, другие пряности. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте указанные ингредиенты. Фасоль промойте в воде, высыпьте в глубокую миску и залейте кипятком или горячей водой, оставьте минимум на 2 часа, максимум на ночь при комнатной температуре. За это время бобовые впитают в себя практически всю жидкость. Слейте ее и промойте фасоль еще раз. Всыпьте фасоль в кастрюлю или казан, залейте горячей водой и отварите на сильном нагреве примерно 15 минут, затем воду слейте, влейте 1-3 литра кипятка, всыпьте соль, лавровые листья и отварите бобовые до готовности примерно 40 минут. Картофель очистите от кожуры, промойте в воде и нарежьте средними кубиками, всыпьте в емкость к фасоли, отварите еще 10 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Очистите морковь и лук от кожуры, промойте в воде, нарежьте лук мелким кубиком, а фасоль натрите на терке с мелкими ячейками, отпассируйте овощи на сковороде в растительном масле примерно 3-4 минуты, Затем добавьте туда же томатную пасту и обжарьте еще одну минуту. Выложите зажарку с томатной пастой в кастрюлю с отваренными фасолью и картофелем, отварите еще 5 минут. Всыпьте измельченную зелень петрушки либо укропа и попробуйте первые на вкус, при необходимости добавьте немного сушеного тимьяна, приправы и готовьте суп еще 1-2 минуты. Разлейте фасолевый суп в пиалы или тарелки. Подайте с хлебом, сухариками, помпушками. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот что нам понадобится. Фасоль, 150 грамм. Картофель, 2 штуки. Морковь, 1 штука. Лук репчатый, две штуки. Мелкий. Паста томатная, 2 столовые ложки. Вода, 1-3 литра. Соль. 3 щепотки, масло растительное, полтора столовые ложки, стебля, лавровый лист две штуки, петрушка, четыре штуки, количество порций, 2-3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Еще увидимся.